Всем привет ребята, спасибо что зашли на мой канал, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Давайте выберем наши пакетики. Сегодня мы заканчиваем коллекцию каблуки, также коллекцию авокадо. Выберем коллекцию из этой коллекции, давайте два, вот этот и вот этот. Это у нас кстати коллекция Куроми и Hello Kitty. И коллекции из прошлого видео. Карты. Давайте тоже выберем два. Вот этот и вот этот. Пакетиков сегодня не так много. Точнее, совсем немного. Шесть. Но тоже неплохо. Давайте откроем. Луки. Теперь нужно искать место, где у нас осталось одно. Вот наш пакетик. Отличненько. Вот сюда. Давайте приклеим. Аккуратненько. У нас, кстати, сейчас идет дождик. Я думаю, что вы слышите. Но если не слышите, то у нас прям хороший дождик. Обязательно напишите, какая погода у вас. Отличненько. Давайте откроем дальше. Hello Kitty и крови. Не хочет хорошо открываться, но ничего. Все равно открылся. И откроем сразу вторую. Какие пакетики непослушные! Когда хочешь, чтобы они хорошо открылись, они этого не делают. Отлично, нам попалась вот такая Хлукити с шариком и вот такой вот милый барашек под номером 11 номером два. Давайте приклеим два и одиннадцать Наши карты. Найдем какую-нибудь носительчичку. Эта коллекция достаточно хорошо открывается. Нам попались вот такие вот морковки. Давайте их приклеим. Вот сюда. И динозаврик. попались очень красивые карты сегодня с морковкой и вот такими наушниками давайте приклеим вот сюда и давайте найдем коллекцию авокадо она была недалеко Сейчас, как назвал, будем долго искать. О, я нашла. Наш пакетик, он классно хрустит. Нам попалась вот такая картинка. Авокатик, который не может уснуть. Под номером 7. Вот сюда. Отлично. Ребяточки, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Обязательно пишите ваши идеи для бумажных сюрпризов, если они у вас есть. Всем пока!